Здравствуйте друзья, художники-любители. В сегодняшнем ролике, я покажу быстрое изготовление полотна для учебных этюдов, которыми я пользуюсь. Итак, изготовление этюдного полотна очень простое, но при наличии составляющих. Для этого нужно иметь самоклеющуюся пленку ПВХ, хлопчатобумажную ткань, простынь, клей ПВА и какой-нибудь водный грунт. В моем случае, это акриловый грунт, купленный в художественном магазине. Я не буду повторяться, как ткань приклеивается на пленку. На эту тему есть ролик на моем канале. Ссылка на этот ролик будет в описании под видео. А вот о чем хочу рассказать, так это о том, куда девать краски, которыми не пользуемся. Художники, в основном любители, склонны приобретать в начале своей карьеры множество тюбиков краски. В дальнейшем половина из них остается невостребованной. Выбрасывать жалко. Да и не нужно выбрасывать. Нужно их перемешать и получить непонятный грязный цвет. То есть чем больше красок мы замешиваем в один колер, тем более непонятный получается цвет. В моем случае, получился грязно-болотный цвет. Это лишь потому, что в основной массе присутствовал желтый. Неважно, какой цвет получился. Важно то, что после изготовления полотна, которое было загрутовано акрилом, я убиваю двух зайцев. Первый зайц. Я крашу полотно в этот болотный цвет. Втираю масляную краску в холст. Получаю тонированный холст данного цвета. Кисть жесткая, щетина. В конце втирания, эту кисть можно выбросить, так как она стерлась почти до основания. Второй заяц. Так как это закраска масляной краской, то получился как бы масляный грунт. По такому грунту можно писать сразу маслом. Грунт уже не так сильно будет впитывать, как водный. Парадокс. Чем больше красок участвует в смесях, невзирая на их химическую несовместимость, тем быстрее сохнет слой. Конечно, нужно дать время, чтобы эта имприматура просохла. После просушки имплиматуры, я разрезаю полотно на нужные мне размеры. Для рабочих этюдов, большие холсты не нужны. Максимум, я нарезал парочку 50 на 60 сантиметров, остальные меньше. Еще в сегодняшнем ролике, я натянул пару холстов из хлопка, двунитки и один льняной холст. Как изготавливать такие холсты, тоже есть ссылка в описании под видео. Эти холсты были изготовлены для эксперимента, а именно, я часто пользовался вместо желатиновой проклейки, клеем ПВА, но проклеивал ткань, которая была приклеена на жесткую основу. Я убедился, на протяжении примерно 30 лет, с поверхностями изготовленными таким образом, ничего не происходило. Все до сих пор в сохранности. А вот холст, который на подрамнике, и который имеет свободное провисание, клеем ПВА, я никогда не проклеивал. Это мой первый эксперимент проклейки клеем ПВА холста на подрамнике. В дальнейшем, я буду следить за состоянием данной проклейки с акриловым грунтом. После высыхания этих полотен, они натянулись как барабан. Но все же, при касании рукой к такому холсту, чувствовалась э, стекловидность клея ПВА. Плохо это или хорошо, пока не знаю. Пройдет время, лишь тогда станет понятно. Ну и собственно первые испытания полотен, подготовленных специально для учебных этюдов. На имприматоре такого цвета, можно писать пейзаж, натюрморт, портрет. Цвет этой имприматоры уже задает нужную тональность. Сейчас, я набросаю натюрморт в один сеанс, а-ля прима. Сюжет простой. Чаепитие. Чайник, золотой или медный, неважно, как пойдет. Заварочный, фарфоровый чайник и фарфоровая кружка. Лимончик и кучечка маленьких сушек. Палитра. коваль синий спектральный. Вандик коричневый. Марс оранжевый прозрачный, кадмий красный светлый, кадмий желтый и белило титановые. Краски взяты по интуиции, не рассчитывая на то, что получится, тем более не обращая внимания на их совместимость. Здесь используются и замешиваются и прозрачные и непрозрачные краски. Из красный и желтой делаю оранжевый цвет. В этот цвет добавляю капельку Марса оранжевого. В следующий колер из предыдущего добавляю вандик коричневый, тоже капельку. Не хочется рассказывать по составлению каждого колера и всей палитры, просто смотрите и поймете, что из чего замешано. Все показывается почти в реальном времени. Теперь собственный тюд. Троцевая жесткая кисть. Специально предназначена для техники сухой кисти. Ей втираю в холст краску, не разбавляя ее никаким разбавителем. После подмалевка, начинаю писать этюд. Тут все просто, а именно, по форме предметов, накладываю краску грубыми мазками. Рассказывать больше нечего, смотрите, все поймете сами. Главное, что этюд должен быть написан быстро, без деталей, только формы и приблизительный цвет. Показываю работу почти в реальном времени, быстро всего в два раза. В принципе, на этот этюд, ушло всего час, ну, плюс-минус. Вот финал натюрморта, под названием, чаепитие. Вывод. Затрат на изготовление полотна минимум. Ненужные краски пошли в дело. Имприматура подсказала тональность этюда, но ну, и времени было затрачено минимум. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.